Приготовлена камера для съемок. Загон для старта. Завтра, завтра, завтра все начнется. Народ идет в желтых майках. Вот, вот, я специально шел по этой дорожке, потому что я знал, что кто-нибудь не попадется мне на глаза. А что ты прошлогодний магия? Я должен подтвердить, понимаешь, что. Ты не первый раз. Да. Я смотрю, все это нормальный желтых идут. Все, может, не выдали, ты плохо бегаешь. В общем, короче, все бегут в московский Все камеры на перестановок Все бегут, все бегут в Это правда. Ну, на какое время нацелено? Ну, без времени дойти бы. За 4 часа точно надо выбежать, А, там а что получится? ты как не дойдешь? Дойдешь? Ты же вообще бегун. Вы там бегаете, как монстры в своем вайбере. Да, давай, присоединяйся. Я опять про туалеты увидел, не могу не сказать. 20 тысяч народу перед стартом захотят пописать. Посмотрите, какую батарею поставили организаторы. Просто молодцы. Молодцы хочешь сказать что зеленый для мальчиков а синие для девочек знаете напугали очередью. не понимаю вроде сейчас уже ее нету народ Опа. фотографируется на подиуме но мне больше понравилось вот это вот. Мне больше понравился вот этот плакат. От мечты к реальности. Год назад я бежал 10 километров, и это была, марафон был даже не мечтой, это был не реальностью. Я не представлял, что это возможно сделать. Но вот, завтра, завтра, мы, завтра будет официальный зачет. Регистрируюсь, очереди практически нет. Сейчас, как обычно, справку, паспорт. Потом справку меняем на номер, и ставить нам отметчику получаем футболку. Сейчас, сейчас, наверное, надо знать свой номер. о ху ху, -ху. 21 800. Я где-то, я где-то в начале. А, офигеть, столько народу. Это же каждую жуть. Я даже не смеялся, что она здесь будет. Я, правда, не верил, что Высшая Лига до сюда едет. Оттуда сюда. Конечно, доедет. Понятно, понятно. В Высшей все можно покупать, потому что там продают те, кто бегает. Вы тоже бегаете, нет? Я да. Понятно. У меня все написано. А, ну очень хочется. Понятно. И... Правильно футболку убирать себе. правильно надписью. Помню этого человека, он был в Она всех. И, и, и, и хотел сказать, раздавал, а не раздавал. Давал попробовать и продавал нужную вкусную еду для бегунов. Так, надо брать. Welcome. Марафон, не марафон, если ты не поел при марафонской пасты. У нас есть волшебный билет, который нам обеспечит силу и энергию. Нам хватит этой порции? От одной улыбки для, для, для марафонской дистанции. Точно хватит. Так, Сейчас нас накормят. оба на что надо брать? Тарелочку брать, да? Вот это мы забираем, Нет, да? вам не дадут. А, а, дадут. А, мы вообще все дадут. Отлично. Ага. Сейчас мы поедим, и после этого просто шикарно как пробежим. Как вы в этом в мультфильме так... А есть у меня будете, да? Нет, как раз там две порции с тобой достанутся. Отлично. Ура, ура, ура, ура, ура. Так, это что, здесь оставлять, да, просто? Просто себе на память взять. На память можно взять? Не, не нужна уже. Ладно, второй раз по ней все равно ничего не дадут. Может, Спасибо большое. Еще раз поесть. О, чит код. Если тебе не хватает, если не хватает макарон, берешь бумажку, еще раз стаешь в очередь. Спасибо за лайфхак. Бегунов, блин, столько много, что всех уже не знаешь. Вот Максим Суздали тоже бежал, и он меня знает. Почему Максим знает? Потому что когда мы кушали пасту подошли спросили, какая вкуснее. Я вам объяснил. Йо, я помню а это... вас, ребят, да, слушай. В это видео не вошло. Почему не вошло? По-моему, это, ну, вот этого момента нету. Ну, а потом я смотрел «Час бега» этот только ролик. Ну, я постараюсь найти, если да я не удалил оригиналы. Поправилось? Если я оригиналы не удалил, оригин... то я вставлю кусок про эту. Я рейтинг. Коля, я Она знает, где она в Экспо должна быть, не забеги. А, в Экспо, Не смотрел, да? Там еще про Экспо Смотрю Экспо. Ладно, так. Должно быть, потому что такой момент, мне такой совет ребята дали, что я правильную пасту взял и благодаря ей пробежал к Сколько 10 10. 10. 10. Ну, удачи. Опс. Ну вот, можно уже готовиться. 26 июня в 16 году в Питере надо бежать. Когда регистрация? В январе. В январе? И регистрироваться надо быстро, потому что разберут билеты все. Да, Очень, а очень. Но не настолько быстро. Почему не настолько быстро разберут? Но в марте еще успеется. В марте? Да. Да, все. 26 число. Надо в календарь забить. <свят> вот это почти абсолютные победители марафона. Они уже набегались. <свят> да, пять часов. Хотя до марафона <свят> еще далеко. 5 часов. 5, 5 часов. 5 часов? Завтра надо 5. из пяти выбежать. А, то есть вы специально ходили 5 часов? Да, из... <свят> чтобы здесь? мы ели три раза или четыре. пасту. То есть, ребят... Да. А купили много чего. Кроссовки. Что в них побежите? Ну, в пяти. Не, Не в но в одну кроссовки в ног. Немного не, не, не надо. Номер выдали. Браслетом окольцевали. Футболку получил, но у меня осталась проблема. Футболку выдали желтую. Мне не в чем бежать в марафон. Итак, ждите следующего репортажа завтра. Время че, стартуем и бежим Московский марафон. Это будет круто-круто. С вами Олег Факеев, я не прощаюсь. До встречи на, надо сказать, на беговой дорожке. Не беговая дорожка, короче, до встречи на дистанции.